To draft proposal. А теперь проект предложения Л-13. Положение прав человека в Беларуси. Словения, пожалуйста, для представления проекта текста. Спасибо. Имею честь представить от имени Евросоюза проект резолюции Л-13. Положение в области прав человека в Беларуси. За последние годы положение в области прав человека ухудшилось. Были свидетелями репрессий массовых против всех сегментов общества. Десятки тысяч людей подверглись произвольному аресту по политическим причинам и изображению мирных мнений, включая представителей СМИ. Они подвергаясь запугиванию. Резолюция подводит итог ситуации на местах, включая последнее развитие событий и нацелен на возобновление мандата спецдокладчика на тех же условиях на период в один год. Постоянно ухудшающая ситуация прав человека в стране явно показывает, что мандат спецдокладчика остается исключительно важным помимо недавно осознанного мандата по изучению фактов, которые созданы Верховным Комиссаром и имеет комплементарный фокус на подотчетности тех, кто совершил действия в в рамках нарушений, которые были помянуты в контексте президентских выборов 2020 года. Призываем власти полностью сотрудничать с докладчиками и другими процедурами, выполнять их обязательства освободить всех политических заключенных и приступить к циноправному диалогу с гражданским обществом. Евросоюз также по-прежнему выступает за отмену смертной казни в Беларуси, единственной европейская страна, которая использует эту меру наказания. В своей работе над резолюцией Евросоюз провел открытые транспарентные консультации с различными заинтересованными сторонами. Благодарим все делегации за их сотрудничество для того, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию кризиса области прав человека императивно, а чтобы международное сообщество и СПЧ в частности, чтобы они продолжали осуществлять мониторинг ситуации на местах, как сказал Мартин Лютер Кинг, Несправедливость где-то – это вызов справедливости везде. Поэтому призываем всех членов СПЧ поддержать принятие этой резолюции. Спасибо. Спасибо. Мне сообщатся хитрят, что есть три дополнительных соавтора. А теперь общие замечания. Пожалуйста. Связанное королевство. Хотели бы сделать общее замечание по проекту резолюции. Положение было в области Беларуси. Обеспокоены ситуации данный доклад спецдокладчика указывает, что ситуация в стране ухудшается. Более жесткие законодательные меры принимаются в отношении права на мирное собрание, свободу объединения, свободу слова. Журналистам трудно выполнять безопасную работу. Власти постоянно запугивают независимые СМИ, правозащитников, гражданское общества и тех, кто поддерживает оппозицию. Также приземление гражданского для того, чтобы арестовать независимого журналиста. И также действия против региональных СМИ указывают на то, что действительно пытаются не дать возможность высказываться оппозиции. И уголовные преследования могут начаться на... без всяких оснований. И речь идет о тысячах заявлениях и о пытках, и также в закрытии офиса управление также обращает на внимание. И, конечно же, важно, чтобы докладчик по-прежнему продолжал иметь возможность отслеживать ситуацию. Благодарим Евросоюз за инклюзивные и переговоры по этому проекту. И были предложения другие государства. Мы стали с авторами. Призываем всех членов этого совета присоединиться к нам и проголосовать за. Еще, пожалуйста, выступление с места. Порядки общих замечаний. Нет. А теперь заинтересованная Страна Беларусь по зум, пожалуйста. Уважаемая госпожа Питер. А the... ah, он здесь, пожалуйста, пожалуйста, он в Мы в зале, в зале уважаемые дамы и господа. Обсуждение Беларуси сегодня происходит на фоне многочисленных нарушений прав человека на Западе. Мид Беларуси на днях выпустил специальный доклад на эту тему. Участники мероприятия, которое состоялось 9 июля на полях СПЧ, по вопросам соблюдения прав человека в странах Запада подчеркнули отсутствие внимания у руководства ООН, УВКПЧ, СПЧ и его процедур, а также правозащитных НПО к вопросам соблюдения прав человека в странах Запада. Дискуссия с участием спикеров из многих стран выявила истинную, заказную причину этого молчания, заключающуюся в том, что подавляющая часть ресурсов на деятельность ООН и НПО по теме прав человека поступает западных стран. Эксперты также рассмотрели, почему Запад замалчивает свои недостатки и так агрессивно и избирательно критикует других. Одной из главных причин этого названо пережитки психологии колонизаторов и сформировавшийся в политической элите Запада комплекс превосходства. В одном ряду с этим расположены стремления западной элиты обеспечить доминирование западной модели государственного устройства, в том числе путем противодействия успешному развитию государств, не следующих западным лекалам, но реализующих собственный вариант устойчивого развития. Оказывается, что без западной демократии тоже можно успешно и постепенно развиваться. И развивающийся мир стремительно наступает западным элитам на пятки и конкурирует за будущее. Обсуждение на этом мероприятии показало, что навязанный во второй половине XX века международному сообществу миф о том, что демократия в ее западном виде является вершиной цивилизации, разрушается на глазах. При всех своих плюсах модель западной демократии имеет очевидные пределы своих возможностей. На фоне относительного благополучия среднего класса западный образ жизни предполагает войны, безработицу, экономические кризисы. Работу мигрантов за похлебку, импорт девушек для древнейшей профессии, революции, невообразимый расизм, стрельбу по безоружным в кинотеатрах и последующие весьма гуманные наказания, а также многие-многие другие подобные понятия, которых любой нормальный человек стремится избежать в своей обычной жизни. Западная демократия не способна покончить с бедностью и искоренить неравенство. Ковид особенно подчеркнул это. А ведь к этому состоянию Запад шел веками, эксплуатируя большую часть развивающихся стран. Эксперты сходятся в том, что перенос западной демократии на земли, развивавшиеся отдельно от Запада, влечет за собой перенос всех этих бед. Но совсем не гарантирует быстрое достижение высокого уровня жизни. В силу того, что любая демократия это исключительно домашний и разовый продукт присущей каждой нации в отдельности. Ярчайшим примером этому является Украина. И прежде чем перейти к резолюции по Беларуси, я хочу обратиться к западным коллегам с настоятельным призывом заняться вашими домашними делами и оставить нам в Беларуси возможность развиваться в силу нашего собственного понимания и возможностей. Мы возьмем из вашей модели все лучшее тогда, когда захотим. Сегодня внесение резолюции по Беларуси происходит на фоне многочисленных свидетельств вмешательства Литвы, Польши и других стран ЕС, а также США во внутренние дела суверенной Беларуси с целью изменить политику управления и развития общества, реализуемую правительством. Мандат спецдокладчика – это всего лишь один незначительный инструмент в общей политике давления Запада на Беларусь. Беларусь оставляет страны Запада и призывает все другие государства – оставить Запад наедине с его детищем, со спецдокладчиком по Беларуси. Пусть они насладятся компанией друг друга в официальной обстановке, как это было несколько дней назад, когда им никто не мешал. Наиболее возбудительными являются односторонние принудительные меры указанных стран, ограничивающие торговлю и другое международное взаимодействие белорусских компаний и предпринимателей. Циничные утверждения авторов этих санкций о том, что санкции вводятся в целях изменения жизни белорусского народа к лучшему. ОПМ затрагивает самое главное право на жизнь, на развитие и на труд. ОПМ подрывают системные усилия правительства по реализации этих прав и являются прямым нарушением прав человека в Беларуси со стороны государств, которые их вводят. В завершение мы призываем. Генерального секретаря ООН, Верховного комиссара ООН, Совет ООН по правам человека и соответствующих мандатариев дать однозначную оценку мерам экономической войны против белорусского народа под названием односторонних санкций и осудить нарушение прав человека в Беларуси, осуществляемые шагами ЕС и США, Украины и других присоединившихся государств. Мы будем благодарны всем государствам, которые сегодня не поддержат предлагаемую резолюцию по нашей стране. Благодарю за внимание. You Спасибо. Секретарь мне сообщил, что есть бюджетные последствия. Они размещены на экстронете. Эта деятельность входит в основные программы, соответствующие положения уже были включены в программный бюджет. Поэтому не будет дополнительных ресурсов выделено. А теперь члены, которые хотели бы дать разъяснение мотива голосования, до голосования. Россия, пожалуйста. Госпожа председатель, Россия не признает мандат спецдокладчика по Беларуси. Равно как и резолюцию, в соответствии с которой он был создан. Считаем, что искусственное нагнетание напряженности вокруг белорусского сюжета носит заказной и политизированный характер. Права простых белорусов мало заботят Евросоюз. Представленная сегодня инициатива, по сути, направлена на изоляцию Беларуси, а не на вовлечение ее в диалог. Абсолютно неприемлемой является попытка открытого вмешательства основных авторов резолюции в электоральные процессы суверенного государства. Очевидно, что Совет ООН по правам человека не обладает мандатом осуществлять оценку выборов в государствах-членах ООН и вторгаться в них. Равно как он не вправе оценивать и выполнение государствами тех или иных международных обязательств, в частности, положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток. Это прерогатива соответствующих комитетов. У нас также есть обоснованные сомнения в отношении достоверности сведений, на основе которых выдвигаются обвинения в адрес властей Беларуси. Ссылки на некоторые из них мы не смогли найти ни в одном официальном докладе, представленном на рассмотрение Совету. Госпожа председатель, считаем, что политически мотивированная резолюция и мандат по Беларуси дискредитируют Совет ООН по правам человека. Существование отдельной предвзятой спецпроцедуры в отсутствии поддержки со стороны Минска не способна дать положительные результаты. По сути, это бесполезная, бесполезная трата ресурсов, в которых и Совет ООН по правам человека, и Управление Верховного комиссара... ООН по правам человека крайне нуждаются в условиях острого бюджетного дефицита. С учетом изложенного, мы просим поставить данный проект резолюции на голосование и будем голосовать против. Призываем других членов СПЧ также проголосовать против этой однобокой, политизированной и несбалансированной инициативы. Благодарю за внимание. You. Give... Спасибо. Уругвай, пожалуйста. Госпожа председатель, с обеспокоенностью отслеживаем ситуацию в области прав человека Беларуси. В частности, в контексте президентских выборов. Позиция моей страны известна. Речь идет о том, чтобы использовать специальные процедуры в контексте конкретных ситуаций с конкретными странами. Здесь речь идет о готовности сотрудничать. также речь идет о серьезности заявлений о нарушениях прав человека. Считаем, что в Беларуси по-прежнему существует глубокий политические кризисы и кризис прав человека, и этот кризис обострился в контексте выборов. И также было принято решение о присутствии представителей в Минске. Здесь речь идет, чтобы возобновить мандата. И мы будем голосовать за проект. Призываем к скорейшему восстановлению основных свобод и прав. Призываем к тому, чтобы был положен конец нарушению прав человека во всех видах. И также это касается действий против независимых СМИ и в отношении правозащитников. Надеемся что Беларусь приведет откровенный диалог с Управлением и будет взаимодействовать с теми процессами, которые были предложены в контексте документа 4620. Венесуэла, пожалуйста. Спасибо. отвергаем данные проекта, который представлены против Беларуси. Главная задача заключается в том, чтобы продлить мандат докладчика. Беларусь не признала этот мандат. С самого начала. Видно, что положение в, в этой стране оно не заслуживает внимания. Здесь улучшается ситуация с правом человека в этой стране. Есть национальный план действий с 16 года, который включает меры конкретные по осуществлению рекомендаций, которые были предоставлены по существующим документам. Беларусь взаимодействовала с управлением в области тех сотрудничества. Деятельность этого совета должна основываться на защите подлинной прав человека, на основе уважения, равенства и диалога между государствами и в соответствии с уставом ООН. Нужно избегать политизации нашей деятельности. И, конечно же, нельзя обращаться к одиозной практике прошлого. Мое правительство. Осуждает это вмешательство во внутренние дела. Поддерживаем деятельность страны по обеспечению мира и безопасности. И, конечно же, нужно обеспечить конструктивные политические процессы для того, чтобы обеспечить национальный консенсус в отношении будущей политики и президента страны, осуществляет необходимые трансформационные процессы в рамках национального диалога. И хотелось бы сказать, что здесь нужно отказаться от манипуляций политических. Мы будем выступать против этого документа и призываем других членов поступить аналогичным образом. Спасибо. Япония. Спасибо. Япония благодарит Евросоюз за представление проекта резолюции. Положение в области прав человека в Беларуси вызывает сожаление, что, несмотря на призывы международного сообщества, включая Японию, Беларусь не прекращает произвольные аресты. А ведь речь здесь идет о соблюдении международных норм. Хотелось бы, чтобы прекратилась эта практика произвольных арестов. Речь идет о том, чтобы провести диалог на основе уважения норм права. Мы поддерживаем этот проект резолюции. Однако там есть элементы, которые не сопоставились в нашей позиции в отношении смертной казни. Мы дистанцируемся от пункта 17. Спасибо. Китай, пожалуйста. Большое спасибо за возможность выступить. Работа СПЧ должна исходить из принципов уважения, нейтральности, объективности. Проект резолюции. Не отражает эти элементы, не учитывает прогресс правительства в области прав человека. Также нет согласия страны, а тут настаивают на продлении мандата. Выступаем против такого подхода, я спрошу, без согласия страны. Очень много средств было потрачено в ситуации, когда нет поддержки страны. Это отвлечение ресурсов от цели, которые можно было бы направить на развитие, на защиту экономических и социальных прав. Здесь действительно это могло быть более полезным. Некоторые соавторы... Сфабриковали ложную информацию для политических целей. Речь это вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека. Также речь идет о принудительных мерах. И это в контексте пандемии. Мы будем голосовать против этого проекта, то есть призываемый других членов Голосовать против. Спасибо. Спасибо. Куба, пожалуйста. Спасибо большое за возможность выступить. Мы выступаем против навязывания таких резолюций. Тут явные политические мотивации. Навязывание этой резолюции... Очевидно, нет согласия заинтересованного государства. Это бесполезное упражнение. Тут речь идет о вмешательстве во внутренние дела. Речь идет о попытке сменить правительство. Выражаем солидарность с правительством и народом Беларуси. Пусть они продолжают отстаивать свой суверенитет, независимость и право на свободу самоопределения. Текст, который нам представили, это пример политизации и двойных стандартов, которые задействованы в обсуждении таких вопросов. Это также нарушение основных принципов Устава. Он, в частности, не вмешательство в внутренние По этим причинам Куба отвергает этот проект и будет голосовать против. Спасибо. Эритрия. Спасибо. Верим в международное взаимодействие и сотрудничество в области защиты и прав человека, но здесь нужно обеспечить универсальность и неселективность при обсуждении конкретных вопросов. Нужно отказаться от двойных стандартов и политизации права, Человека э, во всех странах должны оцениваться объективно, с уважением суверенитета. И, конечно же, только на этой основе им можно обеспечить взаимодействие в этой сфере. Выступаем решительно против мандатов конкретных по странам. Это политизация, это конфронтационный подход. И не служит никаким конструктивным целям в этой сфере Такая речь идет о том, чтобы э, идти по пути очернения стран. И, конечно, это не даст позитивного результата. Выступаем вот против таких, усилий. Будем голосовать против этого проекта. Спасибо. Еще есть желающие выступить. Для разъяснения мотивов до голосования. Нет. По просьбе России мы переходим к голосованию занесением результатов в протокол по данному документу. Секретариата, начинаем голосование. Пожалуйста, голосуйте. Проверьте, пожалуйста, правильность голосования. Секретариат, пожалуйста, прошу вас закрыть голосование. Результаты. 21 за 7 против. 19 воздержались. Проекта принимается. Результаты голосования будут размещены на их странете.